Мы, то, что происходит внизу, проекция. И конечно, то, что имеет отражение в нашей реальности, это всего лишь отражение. Это не буквально, потому что в информационных процессах то, что происходит там, оно происходит совсем в другой форме. Легенды и мифы рассказывают нам о борьбе богов за ресурс, о борьбе богов за власть, пытаясь хоть как-то донести до нас информацию, чтобы мы поняли, что от этого взаимодействия, взаимодействия серьезных информационных структур и от их конфликта между собой зависит наша окружающая реальность. Мы от нее зависим, а она от нас нет. Так устроен этот мир. И эта зависимость без обратной связи очень сильно мешает нам трансформироваться, очень сильно, потому что мы не можем наверх послать импульсы, что нам что-то не нравится, что что-то происходящее нарушает нашу внутреннюю гармонию, никому нет дела до нашей гармонии. Для того, чтобы силы, которые противоборствуют друг с другом по какому-то неведомому для нас закону, услышали наши коррекции, как нам бы хотелось, нам надо подниматься над слоем, который мы в нашей практике называем эгрегорами, тоже слово знакомо. Отлично. Эгрегориальный слой это то, что отделяет человека от системы. Сделан он был специально, как искусственная, искусственная среда, с того момента, когда людей стало настолько много, что уловить систему, уловить изменения каждого не может. не хватает ресурса, не хватает мощности. Если, когда людей было поменьше, например, два, Адам и Ева, да, там все было просто достаточно, что-то Ева подумала, система уловила, что-то Адам подумал, система уловила, и то, не без казусов, как мы с вами знаем из истории, все равно не уследила за процессом. Что уж тогда говорить, когда у нас миллиарды развелись на этой планете и тенденция к росту Продолжается. Значит, нужен механизм. Механизм, который будет объединять сознания людей по группам. И следить будут уже за группами. Для этого была придумана система кастовости, над каждой группой свой надзирающий. Во-вторых, была придумана система эгрегоров, она немножечко больше, чем 4 касты, там чуть-чуть побольше слоев. Была придумана система эгрегоров, которые также являлись контроллерами второго плана. Для того, чтобы объединять людей по принципу подобия и уже через этот принцип подобия воздействовать на умы, воздействовать на массы. Но действительно, наука нам рассказывает, что если есть в двух элементах ну, или в трех элементах, достаточно сложных элементах, хоть какой-нибудь один общий элемент, то есть общая палитра, то воздействие на этот общий элемент мы воздействуем сразу на троих, а не вот этот принцип взят был за основу при формировании эгрегора. Если есть десяток, двадцатка, там, сто тысяч человек, включенных в одну и ту же идею, и эта связь есть эгрегор-человек по каждому уровню, по каждому слою, то воздействие точечно на эгрегор проецируется сразу на воздействие на то количество людей, которые в этот эгрегор включены разумом. Я понятно объясняю? Экономия усилий колоссальная. Ну так, по одному отщелкивает да, или всех масса. А люди, как правило, за эгрегориальное пространство не выходят, люди пестуют свои идеи. Вот с эгрегорами у них есть обратная связь, но дальше наверх к информационной структуре, к структуре богов она не идет. Боги видят только эгрегоры и взаимодействуют только с эгрегорами, как с отдельно взятыми разумами. Эгрегор переваривает эту информацию, согласно своей задаче, через которую он создан, и спускает людям вниз уже конкретные инструкции в виде заповедей, там, законов, законных актов и так далее, так далее, так далее. морально этических норм, которые люди свято соблюдают. Характеристикой воздействия эгрегориального на человека является обычно тот факт, что внедренная программа, внедренная информация человеком, как правило, никогда не пересматривает. Это то, что вы называете естественным. Есть у вас вещи, которые являются для вас естественными? Есть, Они есть у каждого человека, какой бы умный и продвинутый он ни был. Причем естественно для каждой касты свое. Да? Для земледельца там естественно по субботам в баню ходить вместе со всеми вытекающими естественными. Да? Естественно жить в ритме жизни не пойдет он зимой поле пахать, не пойдет глупо для него, естественно, это делается вовремя. Естественно, для купца зарабатывать много денег всю свою жизнь, посвятить именно этому факту. Естественно, для воина идти в бой даже зимой, когда холодно, ему все равно, когда там пахать, ему не пахать, ему драться, ему достигать результата вне зависимости от природы, от погоды. Естественно, для правителя стараться законами ограничить свободу людей и сделать так, чтобы они принимали эти законы добровольно. Это обязательная задача, о которой мы будем говорить с вами немножко позже. Для каждой касты свое естественное. Причем система устроена таким образом, что каждая вышележащая каста влияет на нижележащую, управляет ей. Каждая выше лежащая, ниже лежащая. Это называется онтологический принцип. При этом по этому же принципу управлять через касту невозможно. То есть правитель не может управлять напрягую купцами. Для этого у него есть прослойка, лицевойник. Он же не пойдет беседовать с каждым купцом, объясняя ему по экономическую политику страны. Он возьмет министр и скажет, товарищ министр, вот те задачи, вот те твои купцы, давай делай. И меня интересует только результат. Соответственно, никакой правитель, никакой он не будет общаться непосредственно с земледельцами. Он тоже это сделает опосредованно через тот слой, который управляет им лично. И это тоже записано в устройстве этой системы, это тоже нам с, вами, нам с вами будет запомнить. Большая система взаимодействует с системой малой в виде человека только через эгрегориальные прослойки, через которые этот самый человек включен, Его включенность напрямую зависит от той касты, которой он принадлежит. Обязательно. Потому что эгрегор это такая многофункциональная информационная система, в которой заложены все алгоритмы управления, прежде всего управления. Живет он за счет того, что питается эмоциональной и временной энергией человека. Человек отдавая какой-то идее время свое, отдает вместе с этим и энергию. Но в большинстве, большинстве случаев эгрегоры интересует не энергия как таковая эмоциональная, да? она просто обязана быть у человека, а время, которое он вкладывает. Система большая оценивает эффективность эгрегоров лишь по этому временному параметру. Чем больше людей посвятили время на реализацию идеи эгрегора, тем более конкурентоспособен является эгрегор среди себя подобных. Это я понятно объясню? Хорошо. Соответственно, любой эгрегор будет кровно заинтересован, чтобы вы отдавали 24 часа в сутки на развитие его идей. Для этого есть морально-этические нормы, для этого есть общепринятые правила естественные, да, которые не требуют переосмысления, которые не требуют переформации в своем сознании. То, о чем вы думаете большее количество времени, является источником, куда вы отправляете свое время. Да, при этом делать вы можете все, что угодно, но где внимание, там энергия, а где энергия, туда и время. Это закон. Соответственно эгрегоры имеют возможность усложнить себя только лишь на основании этого фактора, фактора времени. Чем больше времени у них в запасе, тем больше они могут пролонгировать себя в будущее. От пролонгации себя в будущее Грегора зависит такой параметр, как бытийная масса. Бытийная масса это сила и способность эгрегора не только подключить в себя большое количество членов, но и воздействовать на их жизнь не только сегодня, но и завтра, и на послезавтра, или через 50 лет, и через сто лет. Все зависит от глобальности этой идеи. И тем более глобальные идеи, чем больше эгрегор раскидывает себя в пространстве времени, тем более он силен. И в иерархии эгрегориальных систем он становится на позицию выше. Там жесткая конкурентная борьба, еще круче, чем у людей. Если люди воюют за ресурс, делая вид, что они этого совсем не делают и на эти расшаркивания перед моралью они тратят огромнейшее количество силы и времени, то да там никакого расшаркивания нет. Потому что борьба за там идет очень жесткая. А все почему? Потому что сверху на них смотрят силы, которые организовали все это безобразие. И силы бдят очень сильно. И считывают они эффективность эгрегориальных систем не по их потенциалу, а по тем результатам, которые они приносят. Именно по тем результатам. Поэтому чем серьезнее и эффективнее и глобальнее система, тем жестче она внедряет себя в сознание людей. Например, дворовая компания, стихийная игра, да, которую вы, возможно, принадлежали в детстве, по силе воздействия никакое сравнение не идет с религией. Ни в какое, даже с государством, хотя государство находится ниже религиозного слоя потому что потенциал у них значительно больше. Дворовая компания, ее срок жизни пфф, скажут сверху, и не будет ее. Все пересажают, всех по разным домам. Все разъедутся по разным районам, и все, и нету дворовой компании. Но поддержится она по инерции еще какое-то время, но все равно распадется, правда? Как и ваши контакты, например, с одноклассниками и однокурсниками? Прошла тема интересов, совместных интересов, да, все. Ну, Там еще может быть по традиции раз в год встретимся, то уже начинаешь так на пятой-шестой встрече задумываться, оно мне надо, оно мне надо, потому что вы уже принадлежите совсем другим эгрегориальным структурам. Но при этом государство и религия такой скоротечностью не обладают, они гораздо более живучи, они гораздо более пролонгированы во времени. Пока вы находитесь в эгрегоре, ваша бытийная масса принадлежит эгрегору. То есть вы как будто сдали ее в аренду. И конечно эгрегор будет заинтересован вовлечь в свои ряды человека с достаточно приличной бытийной массой. То есть с потенциалом сознания. Бытийная масса, напоминая и у эгрегора, и у человека, это возможность пролонгировать себя по времени. То есть информационный потенциал. У человека это проявляется как опыт, обычный жизненный опыт. Но опыт одного человека очень сильно отличен от опыта другого человека, если они принадлежат к разным кастам. Например, люди из касты земледельцев, как правило, могут пролонгировать себя только на тот период времени, в котором они живут, то есть то дело, которым они занимаются. Пока они пашут. Это три месяца летнего периода. Как только они собрали урожай, в это время как бы отчеркивание черты. Все, человек свою работу закончил. Человек родил ребенка, отчеркивание черты. То есть по вехам они оценивают свою жизнь. Учился, крестился, женился, отпахал, собрал, продал, ну продал, это уже не важно. Собрал главное. Люди типа купцов, они пролонгируют себя по времени определенной этим миром для их купеческого диапазона воздействия, да? то есть на время сделки, да? на время контакта, на время связи. То есть пока эта связь есть, он может себя пролонгировать. Как только связь обрывается, сразу пролонгация себя во времени становится проблематичной. То есть люди теряют интерес друг к другу, когда эффект достигнет. Им не нужно поддерживать долгие связи, достаточно краткосрочно. Но зато они, если делаются, они делаются быстро, мощно, до достижения результата и быстро распадаются. Как правило, память у людей, принадлежащих к касте купцов, никогда не превышает срок полгода, но ну, в лучшем случае 9 месяцев. Причем совокупная память. Да? Совокупная. Потому что бывают иногда провалы в прошлом. Соответственно, и в будущее они себя пролонгировать, то есть управлять своим будущим больше, чем на срок своей памяти они не могут, потому что здесь между этими двумя величинами стоит знак равно. Сколько ты в совокупности помнишь беспрерывно своего, своей жизни, столько беспрерывно времени тебе отдается в будущее. И если так вот посчитать, сколько мы помним из своей жизни, да, начиная от момента рождения, заканчивая сегодняшним днем, сколько событий мы можем восстановить в своей памяти при должной сноровке, столько времени будущего нам и отпущено, по крайней мере гарантированно. Потом, конечно, может все прибавиться, а может убавиться. Дело такое. Люди, принадлежащие касте воинов, соответственно, имеют еще больше информационный потенциал, они больше помнят и они больше знают. Они могут обратиться уже не только к собственной памяти, но и к памяти принадлежности своему собственной касте, своему собственному ордену. Вот почему магия начинается именно с касты воинов, потому что они на этом уровне начинают получать доступ к общей памяти ордена. Ну, группы, в которой они существуют, группы, которая работает вместе с ними на одну идею. Соответственно, их информационный потенциал сознания повышается в разы. Но самой большой памятью в этом мире, сами понимаете, обладают люди из касты правителей. Они обладают эффектом так называемой родовой памяти, то есть их память не прерывается со смертью пращура, то есть она пролонгирована. Она переходит из одного сознания в другое сознание генетически по принципу крови. И очень многие люди, которые принадлежали именно к высшей иерархии, да, высшей, высшей иерархии знати, описывают ситуации, когда проявляются воспоминания, которые были сто лет назад, например, с твоим правилом. Да, и это для них настолько естественные воспоминания, как будто они там жили. Да, они не, не существуют естественно, обычно должна какая-то провокация для того, чтобы эта память возобновилась. Но факт заключается в том, что она пусть в спящем виде, но присутствует. Это говорит о потенциале. Пусть потенциал может быть не развит, но он есть. Бытийная масса это плотная информационная структура. Характеризуется она в том, что при ее раскрытии, при должном запуске она может подтянуть к себе одномоментно большое количество энергии из окружающего мира, то есть силы, ресурсы любовь, в любом виде, Эмоционально, или физическое, или денежное, или здоровье, или все чего угодно, на том уровне, на котором он существует. Огромнейшее количество энергии. Человек с большой бытийной массой обычно обладает таким качеством сознания, как харизма. Знаете, да? То есть умение повести людей за собой. А что такое вести людей за собой? Это взять их энергию в пользование, взять их ресурс в пользование, взять его время в пользование. Да? Он уже идет за тобой сам добровольно и будет идти за тобой столько, сколько ты можешь его за собой вести. То есть обеспечивать ему то, что ему надо. Земледельцу безопасность, купцу деньги связи, войну, соответственно, верность и наличие идей. Пока все понятно. Вот. Таким образом, человек тоже обладает бытийной массой, но работая на какой-то определенный эгрегор, он ей не имеет права управлять. Отдавая себя эгрегориальной структуре, то есть... Давая определенные обеты верности, он таким образом отдает свою бытийную массу в управлении эгрегориальной системой. Может на своих условиях, а может и на условиях системы, как правило, он это никогда не знает. Клятву верности, как правило, мы даем достаточно часто, просто не замечаем этого, да? ходя на выборы. И выбирая какого-то определенного правителя, мы даем ему клятву верности, тем самым отдавая государственной структуре свою бытийную массу управления. Они начинают управлять нашим бытием. Проходя через обряды религиозные, через крещение, через обрезание, все, что связано с религиозностью, это тоже передача своей бытийной массы определенной эгрегориальной структуре. Забегая вперед, скажу, что вытащить ее потом обратно крайне тяжело, крайне тяжело. То есть Она пока ее не отработает в полном объеме, не отдаст. А Особое это имеет отношение к людям с изначально высоким бытийным потенциалом, с каким они пришли в этот мир. Грегоры всегда будут бороться за таких людей, потому что бытийная масса эгрегора складывается, суммируется из бытийных величин всех людей, включенных в эту систему. Поэтому любому эгрегору лучше получить одного воина в свое управление, чем десяток земледельцев. Земледельцы это всего лишь энергия с минимальной бытийной массой. Воин это не только энергия, но еще и бытийная масса. Да, воин может повести за собой сотню земледелец, за собой потащит разве что свою корову. И то, если она согласится сходить. Да. Пока все ясно с этого момента, таким образом. Достучаться до небес представляется практически невозможным, потому что эгрегоры перекрывают обратную связь. Обратная связь есть у бога с эгрегором, а у человека с богом обратной связи нет, он может действовать только через посредника. Да, в данном случае вот посредником, например, с христианским богом является обязательно церковь, да, это система так устроена. При этом при всем церковь всегда будет стараться стать единственным посредником. Она ставит он ставит в свои вышки ретрансляторы, которые перекрывают информационное поле. И человек только очень большой духовной силой, то есть очень большой бытийной массой может пройти через это информационное поле и дойти до уровня божества с тем, чтобы обменяться с ним какой-то определенной информацией. Обычным, обычному человеку для этого всегда, он всегда нуждается в помощи храма. То есть в храм это готовый резонатор, это готовый канал. Но Вход в храм стоит определенных средств, с точки зрения человека, теми ресурсами, которые он обладает. Бытийной или массой, энергией или временем ли, то, что у него есть в активе, то он обычно и платит. И в каждой церкви, в каждом храме, в каждой религии свои тарифы за пользование этим самым каноном. И думаю, что у вас еще будет возможность этом, с этим работать, в этом убедиться. Но трансформация сознания которую по магической дисциплине Арканы Тара, которую мы с вами берем, она поможет нам приподняться над эгрегориальным уровнем и установить эту двустороннюю связь. То есть мы станем в какой-то момент миру видны, пока мы вы, вы не видны. Потому что находитесь под эгрегориальным слоем. Но многие из вас уже нет, но тем не менее большинство людей, живущих в этом мире так или иначе, взаимодействие с каким-то эгрегором много, а с каким-то мало, с тем эгрегором, с которым вы взаимодействуете много, у вас образовываются долгосрочные связи, по которым утекает ваша энергия время. При этом наверх лично от вас дальше по информационным каналам она не идет, она вся компонуется эгрегором согласно своим задачам, эгрегор отправляет туда уже запрос не лично ваш, но учитывая ваши интересы. Но обычно это совокупная задача всех людей, входящих в этот эгрегор. Что обычно просят люди, входя в христианскую церковь? Ты слышал? Да. Еще деньги. деньги. Еще супруга детей. Супруга детей. То есть некие мира, да? Вот сейчас это тоже очень актуально. За мир молятся некоторые. Особо души, душевные люди морят, пытаются молиться за мир. А так обычно, если живя по принципу моя хата с края, я ничего не знаю. Да? То есть, как правило, заход туда идет с уровня земледельцев и купцов. То, что надо. Соответственно, на этом уровне формируется единый запрос, так сказать, пакетная информация, которая уходит туда. Люди хотят вот этого. Они не хотят духовного развития, они не хотят трансформации своего сознания, да? они хотят вот этого, поскольку эгрегор достаточно многочисленный, он посылает запрос от у всех по средневзвешенной потребности. Соответственно, оттуда и приходит информация, что нужно сделать для того, чтобы. Но это с точки зрения восприятия людей. Мы же с вами попробуем, двигаясь по этим мирам, понять саму механику процесса, саму физику процесса. А что, собственно говоря, происходит? А что, собственно говоря, происходит? Почему это вообще так тяжело? Почему тяжело туда вот дойти? Да, вроде как создатель, вроде бы как даже не один, вроде бы как даже много, как выясняется. Чего ж так тяжело-то? Да? А вот для того, чтобы пройти Туда нужно преодолеть одну сложную программу, которая в этом мире присутствует. И по сути, ради развития этой программы и существует наша реальность. Программа эта называется естественная отбор. Никто не собирается вставлять лично вам препятствия вот специально. Да, вот там вся система делалась для того, чтобы не пустить вас куда-нибудь. Ерунда. Просто система устроена таким образом, что дойти на высшие уровни плана бытия может только очень сильный человек, очень мощный человек, который пройдет конкурентную программу естественного. А эта программа усложняется с каждым годом. Настолько быстро, настолько стремительно, что такое же быстрое сознание может дойти туда, куда надо. Но Для того, чтобы двинуться по этому маршруту, мы должны сразу отказаться от принципа религиозности. То есть это обязательный условие. Потому что мы будем выходить на те планы бытия, на котором существует множество богов и у каждого свои задачи. И если вам по религиозным соображениям эта мысль дика, то лучше конечно не надо начинать. Человек, который идет по пути магического преобразования себя, должен обладать неким специфическим циничным сознанием. Понимая, что святое это некая программа, некая инструкция, которая была создана специально для того, чтобы вы больше никуда не отвлекались. Основано на базисе морально-этических норм. Морально-этических норм и морально-этические нормы это всегда эгрегориальные исследование. Поэтому мы не можем передать наверх информацию о том, что нам от этих процессов как-то нехорошо. А эгрегоры нашу, нашу точку зрения учитывать практически никогда не, не, не стремятся. Им главное сделать дело. Тем более, что людей в этом мире все прибывает. Десяткам людей больше, десяткам людей меньше, для эгрегора совершенно все равно. Ему главное выдержать, что называется, наверх отписаться, что он здесь хорошо выполняет свою функцию. Покажи товар лицом, говорят ему силы, пожалуйста. Вот смотри, как у вас бытийная масса. Да, я да, действительно возросла, смотрика. А какими средствами он достиг, никого не интересует. Победителей не судят. Это записано в самой системе этого мира. Так что если ты не хочешь быть жертвенным агнцем, которого по ведет в каком-то определенном направлении, и ты никогда не знаешь, на пастбище он тебя ведет или зарезать. Вот чтобы никогда не быть таким вот агнцем, надо подниматься выше и смотреть на, это, на все эти процессы сверху. Но взамен. Сила наша будет отдана на эту самую трансформацию, потому что процесс естественного отбора говорит о том, что дойдет лучший, дойдет сильнейший. Значит, люди между собой должны выдержать эту конкурентную борьбу, дойти до конца. Другое дело, что людей настолько много, что те, которые идут по этому каналу, который я прокладываю вам, относительно методики. Здесь, здесь вы не будете не очень толкаться локтями, здесь, здесь, здесь нам всем пространства хватит. Но если мы попрям все скопам в вот рай, то тут будет давка. Однозначно.